ты... Oh, Привет, я Энни Мэджик, и сегодня я забыла микрофон дома, и поэтому разговариваю с, со своим телефоном. Чувствую себя немножко странно, а еще телеведущий такой с микрофоном. В общем, я продолжаю вытаскивать своих Мэджиков на улице, и мой квест по следам Энни Мэджик продолжается. И сегодня, дорогие друзья, мы с вами находимся на метро Автозаводская. Вы только посмотрите, как здесь красиво. На самом деле, я просто езжу по магазинам и ищу кое-какие вещи для Мэджик Хауса, поэтому вот сегодня я оказалась здесь, и здесь решила спрятать свой тайник. И тот, кто его найдет и напишет самым первым код из тайника в комментариях, того ждет личный сюрприз от меня. В прошлый раз я спрятала свой тайник в Питере и нашла его Виолетта Конкова. Скоро я с ней встречусь и вручу сюрприз. И сейчас, пока я была в Москве, я очень много ездила на метро и я прям, ребят, реально немножко в шоке, я растерялась, потому что столько открыли новых линий и станций и веток, что я их просто-напросто не знаю даже таких названий. Короче, я надеюсь, что я их все запомню, если чаще буду бывать в Москве, я просто вспоминаю, что когда я только приехала, я все время путалась и терялась метро, а сейчас везде такая новая навигация, по которой вот все можно найти, точно не потеряешься, а еще очень прикольно, что поезда новые, там кондиционеры, то есть сейчас летом это очень актуально для людей, и мне понравилось, я сегодня ехала, например, там работала аудиокнига, и рассказывали про малый театр, и везде такие надписи в вагонах, которые ты читаешь, какие-то картины смотришь, я просто считаю, что это очень круто, потому что раньше в вагонах была одна реклама, а сейчас ты едешь, смотришь на картины, какие-то исторические факты, читаешь по словам, а еще Москва, на настолько растет с каждым днем, что когда я жила 10 лет назад на одной станции, то сейчас, и она как бы считалась окраиной, то сейчас эта станция уже практически становится центром. Я спрятала тайник и подсказка, чтобы его найти, ищи в трубе у белого слона. Ну, а станцию метро я уже называла, и теперь я отправляюсь дальше. И, наконец-то, одна из ваших любимых и долгожданных рубрик Смешилки-страшилки Да, я знаю, что вы очень ждете Смешилкиных, и я их снимаю Но на съемку и монтаж такого видео не хватит одного дня А я не могла пропустить просто-напросто вот эту крутую тему Момо И сегодняшняя наша страшилка называется Никогда не звони Момо в 3 часа ночи Жила-была школьница Маша Хотя, стоп, Машенька это девочка из семьи Смешилкиных А вы хотели, чтобы в страшилках были другие персонажи да, все как всегда, чем больше лайков, тем быстрее следующая серия про семью смешилкиных Только тихо, на моем канале Magic Family сегодня вышло просто супер-мега эпичное видео со всеми животными Там столько всего происходило, что не опишешь даже в двух словах Потом обязательно сходите и посмотрите, его ссылка будет внизу в описании А теперь все, да, точно, поехали Жила-была девочка Катя, и она очень любила играть в разные игры и смотреть ролики на ютубе но родители Кати ругали ее за это И за то, что она все время сидит в телефоне Особенно мама Ведь на дворе лето и можно пойти гулять Но ведь ее родителей практически никогда нет дома Папа все время в командировках Мама постоянно на работе А у Кати все друзья в интернете Как они этого не понимают? Ну Ты хоть книжечку вот почитай Отца не уважаешь Мамочку свою не любишь Мы для тебя стараемся Я не могу Сколько можно сидеть? В своем, это, телефоне. За хлебом сходить не забудь Хоть какая-то польза от тебя будет. Катя играла тайком от родителей. Чаще всего по ночам, пока все спали. Как-то в очередной раз, опять оставшись одна в комнате ночью, она увидела на столе записку от мамы, которую раньше не заметила. Делай что хочешь, только не играй в Момо. И не смотри ролики на ютубе про Момо. Кто это вообще? После этой записки Катю мучил один и тот же вопрос. Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? только не могу Скачать мамо. Девочка держалась до последнего. Она играла в Грэнни. В пять ночей с Фредди. Играла в Балди. А! Уф! И даже пыталась вызывать духа учителя, как написано на одном сайте по вызову духов. Но это странное Момо не давала ей покоя. Катя даже не могла пойти спать. И вот любопытство ее взяло вверх, и она решила скачать эту игру. Она начала играть. Было жутковато. Игра действительно была очень страшная. Но она все играла. Играла, играла и играла. И вот телефон уже показывал три часа ночи. С одной стороны, Катя и боялась и очень хотела пройти игру, но у нее ничего не получалось, и она решила пойти в YouTube и посмотреть прохождение игры. Но когда она забила в ютубе слово МОМО, она увидела очень много роликов про то, что у МОМО или МОМО есть номер телефона. Кто-то в роликах говорил, что ни в коем случае нельзя звонить МОМО. Кто-то говорил, что это демон, прокравшийся в сеть, и он убивает людей. Кто-то говорил, что это просто хакеры. Но самое страшное в этом всем было то, что у некоторых людей контакт МОМО появляется на телефоне сам по себе и сам начинает им писать. Катя задумалась, но не поверила. Какая ерунда! Но вдруг ей пришло сообщение. И Катя увидела контакт Момо и у себя в телефоне. Это просто чей-то прикол. Может это Маша? Я не Маша, я Момо. И Тебе все, Катя испугалась, но решила все-таки продолжить разговор. То ты знаешь? Сейчас ты дома, в своей комнате Играешь с мамой, и родители не знают Хотя мама предупреждала тебя Откуда? Она знает Катя была в шоке, но ответила Стоп! Большинство школьников так делает Это же правда. Что? Но запах не передается по телефону, написала Катя. И в ответ получила. А вчера ты украла шоколадку и съела ее в туалете. Потому что родители не разрешают тебе есть шоколад. <сосы> Когда ты вышла из туалета, твоя мама спросила тебя. Мам! <сосы> Дочь! почему у тебя коричневые губы что ты там делала Ой, Прости что-то у меня живот там нехорошо. Не не И тут на Катин телефон пришла фотография, которой никогда и нигде не могло быть. Это не мое фото. А, это же всего лишь 5 рублей. К кто ты? Ответила Катя, но телефон все равно зазвонил. И чтобы он не звонил так громко и вдруг не разбудил ночью родителей, Катя все-таки решила взять трубку. Вдруг это все-таки чей-то прикол, а папа с мамой спят и их разбудит. очень испугалась. А вас не слышно? Я же тебе говорила, не играй в Мумо. Ма? Ма? Я же тебя просила еще вчера сходить в магазин и купить хлеба! Мам, это ты? Вдруг дверь в комнату открылась <связь> и зашла мама с телефоном. Мама вела себя странно, но Катя свалила это на то, что мама все-таки только что проснулась. Странная мама сказала, что она специально написала записку, рассчитывая на Катя на любопытство. Специально, пока Катя не было, переименовала себя у дочки в телефоне и поставила другую картинку. И ждала, когда Катя ночью начнет играть в игру, чтобы написать ей. Этим пранком мама хотела ее проучить. Катя очень обрадовалась, что Момо это мама, и пообещала ей, что никогда больше не будет играть в игры по ночам и переписываться с незнакомцами. Мама пошла, Спать, а Катя решила выключить компьютер. Но записки на столе не оказалось. И вот Момо снова звонит ей, но уже по видео. Катя засмеялась и взяла трубку. Мам, ну может хватит, а то мне и так что-то страшно. Но в телефоне была не мама. Мам! кстати ты оставила записку у меня на столе Хочешь продолжение этой страшилки или новую серию Смешилкиных, голосуй и ставь лайк. Я уверена, что мои настоящие мэджики понимают, что Смешилкины это гигантский труд. Там столько персонажей, переодеваний, перемещения мест, столько событий происходит, что невозможно это просто снять и быстро смонтировать это гигантское количество часов. И я надеюсь, что вам понравилось, что теперь в Смешилках будут другие, самые разные персонажи. И голосуйте в вопросике, там кое-что интересненькое. И переходите по ссылочкам на новые видео на другом моем канале family там супер мега крутой ролик прям очень хочу чтобы вы его посмотрели еще в инстаграме можете мне писать все теперь точно пока пока